Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня понедельник, 20.00 по Москве. Мы рады всех приветствовать на нашем еженедельной, еженедельном собрании, встрече, таком, знаете, слете друзей сообщества, где мы делимся последними новостями, рассказываем о том, что у нас произошло на неделе и что нас ждет а, на этой неделе. И по традиции передаем слово человеку, который рубит все на корню своими новостями и своим позитивом. Только тебе слово. Микрофон. Да, да. Друзья, всем привет! Здорово, на самом деле, что я успел, мог и не успеть сегодня. У, меня, у нас уже с 6 утра сегодня были перелеты, и мы с Артуром проторчали в Барселоне несколько часов дольше, чем нужно было. Ну, в общем, самолет переносился, и ну, в общем, мы успели, и все хорошо. Я, конечно же, сегодня привез много всяких новостей. Ну, что значит новостей? То есть не новостей, то есть в целом нужно просто синхронизироваться. То, что э, у нас все-таки форум прошел, э, им потом э, по, на форуме было очень много интересного, а те, кто не попали на форум, они же даже не знают, что там было. вот И поэтому, я думаю, сегодня, может быть, имеет смысл чуть-чуть ну, подраск, подраскрыть, ну, чтобы не было, что вообще происходит. Э, потому что все, кто на форуме были все летят, все нормально. Все, кто не на форуме, такой знак и вопрос, а что, что куда все летят? Мы тоже хотим лететь, мы не можем понять, куда. Да? То давайте сегодня тогда сами поразбираем. А у меня тут такое а, недавно осознание произошло, что недавно мы с Артуром ехали в такси на семинар, и, ну, позавчера, по-моему, да, и я думаю, ну-ка дай-ка я загляну а, на платформу и посмотрю, что же я за 14 долларов все-таки получу. То есть, ну, вот, ну, вот, я все-таки вкладываю целых 14 долларов. Вот я хочу знать, вот, что я получил. И захожу в телефоне прямо на, на, на сайт наш и наблюдаю там вот такую историю. Обратите, пожалуйста, внимание. Вот, а, то есть... А, сейчас это уберу. Вот, обратите внимание. Так, сюда смещу чуть-чуть. Вот, захожу на сайт и смотрю. Тариф базик да, то есть 0.021, там 14 долларов. 62... Курса. Представляете, да? То есть, ну, это же… То есть, я потом говорю нажать, посмотреть, а что я получу за курс? Смотрите, выход на новый уровень – это вот, потом делегирование результата руками, потом, смотрите, личный бренд, бизнес в Инстаграм, национальный интеллект, технологии выбора профессии, время сильных личностей, врабатывание нового партнера в бизнес или единый алгоритм достижения успеха в бизнесе MLM – ну, в общем, я сейчас перечислять не буду, просто очень много, посмотрите. Это такая просто большая ценность на самом деле. И вот что самое интересное, коли уж мы уже затронули, у нас сейчас добавились новые курсы. То есть вот новые вебинары сейчас прошли, да, то есть это тренинг бренд от 100 тысяч до миллиона в месяц. То есть это две части, да, то есть это будет в интернет-маркетинге вы сможете найти спикера владимир дресса то есть вы можете либо через спикер найти либо через интернет-маркетинг хэштег да вот потом рост дохода через рост личности то есть доверие клиента направление маркетинг и реклама спикер спикер игорь Чукотин. игорь чикотин сейчас 13 декабря выходит книга топ 100 экспертов россии и вот игорь Чекотин попал то есть его тоже в этой книге отметят как эксперта, ну, то есть это очень высокий уровень, то есть человек, ну, с, с, человек с очень высокой спе специализацией. Вот. Потом обратите внимание, у нас а, по урокам прошли, то есть это а, Dream Builder, то есть уже урок шестой прошел, то есть парадигма он называется, кто уже начал, приступил к изучению курса, можете продолжить, как раз вот на неделе появилась. Курс Aqua, то есть выход на новый уровень, то есть третий урок – это плавание, правильное питание и нагрузка для похудения. Потом у нас личный бренд в социальных сетях, то, что мы проговорили, да, то есть пятый урок, то есть контент-план, то есть экспертное развитие. Потом у нас по делегированию вышел седьмой урок, то есть с нуля до результата, то есть программа адаптации нового сотрудника. А по личному бренду, то есть тоже курс, там вышел сейчас личный бренд равно тренд, вышел второй урок. Потом у нас, получается, бизнес в Инстаграм, курс, который идет. Там сейчас вышел уже четвертый урок. Face Building, то есть здесь хочу отдельно сказать, я случайно совершенно посмотрел несколько фотографий, до и после у нас вот некоторые женщины в сообществе начали проходить этот курс. И, соответственно, они там вот эти вот пару недель там занимаются по рекомендациям тренера. Ну, девушки помолодели, прям... Вот, не знаю, мне очень понравилось, это очень круто, когда люди могут без оперативного вмешательства там, улучшать там, свой внешний вид, это очень круто. В общем, технологии выбора профессии у нас четвертый урок сейчас уже вышел, заходите, смотрите, кто именно этот курс просматривает. И вот эмоциональный интеллект у нас восьмой урок вышел, это эмоции и продажа себя, услуг, продукта. И время сильных личностей вышел также второй урок, то есть эффективная коммуникация и психология общение то есть это искусство убеждения вот если мы перейдем на сайт академии то есть это вот здесь вот то здесь вы можете увидеть что у нас получается финансовое планирование так что на сайте будет? 36 часов так, так а ну да то есть вот здесь вот смотрите институт финансовой грамотности да то есть здесь уже вышли первые уроки то есть вы можете проходить и смотреть, то есть те, кто на потоке, да, ну и, соответственно, понятно, по институту человека, прошла пятая неделя, а нет, да, по институту человека, то есть там тоже добавились новые уроки, то есть, ну, в общем, ну, здесь больше у нас, получается, геопотоковые курсы, там люди сами отслеживают, то есть два важных, интересных курса сейчас идет потоковых, поэтому обратите внимание, кто еще, кто не успел, можете записаться на следующий поток. Так, хорошо. Теперь еще я очень сильно хотел бы затронуть одну тему. Я стал, вот, с людьми разговариваю, и обращаю внимание на то, что у нас есть много, много студентов, так, не так нарисовано, у нас вот есть много студентов, мальчики, девочки, ну это может быть детки, мальчиков и девочек, там, грубо говоря есть разные, да, вот, и а, получается так, что вот эти вот мальчики и девочки, вот, взрослые, да, у них такое бывает, что по 8, по 10 часов в день проходят обучение. А, с другой стороны, эти же люди, они а, и планируют здесь зарабатывать какие-то деньги, то есть у нас система уже очень простая, да, то есть если я а, стал участником сообщества, то есть я получаю доступ к этому большому а, количеству уроков и курсов, Давайте вот вместе еще раз с вами посмотрим, чтобы было понимание. Для VIP-партнера у нас получается 74 курса сейчас на данный момент. Да? Вот И люди, видать, может быть, как-то, то ли, может быть, не знают, но очень важно. Смотрите, я просто хочу проговорить, чтобы фокус, чтобы понимали. да? То есть у людей, например, еще в голове есть, что вот надо денежку зарабатывать, да, все, то есть вот, и, скажем, рекомендую, это можно делать, да, то есть как партнер сообщества. Но когда у нас человек приходит и 8-10 часов в день изучает какие-то материалы, ну, во-первых, это не... Мы, это очень много информации, которая не будет усваиваться, то есть это большой минус, то есть уже в эти люди в минус, то есть информация, которую вот время, которое вы тратите, оно уходит никуда, поэтому рекомендуется 30-60 минут в день максимально, больше не надо, вот соответственно есть разные направления там ну, сейчас их начать не будем. А, то есть для того, чтобы нам как личности развиться, то есть нам нужно в разных направлениях развиваться. Да? То есть в какой-то момент мы учим управлять временем, в какой-то момент мы учим, учимся продавать, где-то мы уже учимся, укрепляем свой бренд в интернете, да? где-то мы там здоровое питание изучаем, ну и так далее. То есть вот по колесу жизни, то есть вот есть разные направления. Вот. Просто многие пытаются сразу все там, 5, 6, 7 направлений изучать. Это не работает. А, смотрите, работает как? Знания, да? вот знания. Вот эти знания, их не надо все сразу в местах. Например, вы выбрали, выбрали, себе, выбрали себе, вот какое-то направление. Вот говорит, например, по продажам, да? Все. И вот, например, на этих продажах там, ну там, допустим, там 14 часов, например, есть, да? Все. Для вас это означает там пять дней в неделю вы обучаетесь. Соответственно, это курс, получается, вы растягиваете на три недели, если вы по часу его изучаете. Вот эти все другие пока не надо цеплять, это не надо. То есть, вот вы по нужде чувствуете, вот этот вот мне направление нужно изучать. Все, планируете у себя 30-60 минут в день, остальное время, вот это вот ваше драгоценное время, оставляйте уже на то, чтобы популяризировать платформу для того, чтобы уже выходить на какие-то доходы. Вот, соответственно, вот очень важно, теперь смотрите, вот эти знания, которые вы получаете, вот, допустим, эти 14 часов или 60 минут в день, да? вот эти знания, которые вы получаете, если вы их сразу же не будете практиковать, практика, то они у вас также не усвоятся. То есть время входит в холостую. Поберегите свое время, это наш с вами самый ценный ресурс. И вот если, если у нас с вами будет знание, прикрепленное к практике, то на выходе будет результат результат поставьте пожалуйста плюсики кто смог меня услышать в чате сразу же пройдем такую небольшую активность потому что ну просто я вот уже давно больше 21 года в бизнесе и у меня были такие этапы где я вот столько времени в день обучался это очень мощный перекос первое информация не совещается второе жить не начинаю окей все поэтому Поэтому вот это мне просто я вам как-то вот рекомендую просто от себя. Это действительно очень важный момент, который сегодня необходимо было проговорить. Все, я вижу, что люди плюсики поставили. Я предлагаю туда переходить уже дальше по плану. У нас в Казани, когда мы были, то есть мы рассказывали такой концепт. Смотрите, вот у нас с вами есть сообщество. Давайте вот так напишем сообщество. Сообщество. Сообщество это объединение людей по интересам. То есть у нас интересы это развитие, да? То есть мы развиваемся и, ну, так, давайте вот так, развитие, развитие и бизнес, да? То есть бизнес, ну, зарабатывание денег, скажем, да? Вот вот это вот интересы, по которым мы здесь с вами объединились. Вот что связано с развитием. У нас для этого есть образовательная площадка. Мы ее, так, давайте образовательная площадка. Вот. А что касается бизнеса, то есть часть бизнеса идет здесь, также на образовательной площадке. И второе направление, которое нам а, необходимо, то есть оно нам необходимо также и для уже самой DAO-системы. И мы сейчас а, приступаем к тестированию, как а, взаимодействовать контрагентом, сообществом. То есть, обратите внимание, у нас есть сетевой план вознаграждения. Я так его назову, как, как в МЛМ, да? Вот, если там, пусть там бинар может быть, да? Вот у нас есть с вами вот эти вот планы. Но мы сами не являемся компанией. То есть, это некоммерческая организация. Вот. Но с нашей некоммерческой организацией могут работать разные контрагенты. Контрагенты. Контрагенты – это могут быть физические товары, это могут быть услуги, это могут быть электронные какие-то товары, то есть, ну, без разницы. Вот это уже как раз именно бизнесовая часть, потому что, как правило, это товары, которые снова и снова продаются и покупаются. Okay? Вот. Нам просто сейчас необходимо протестировать. А, первое – это физические товары. Давайте вот так. Физические товары. Физические товары, их тоже можно разделить на две категории. То есть первый, например, товар мы можем на начальном этапе тестировать только по России. Вторая группа товара физического, мы его с вами проведем сейчас вебинар и запуск сайта уже контрагента. 20-го читателя, не ошибаюсь, мы перенесли. Ну, сейчас мы до этого дойдем, я там посмотрю уже в цифре, да. Теперь опять же, смотрите, физически, то рассылка там, например, по СНГ, СНГ, да, то есть это уже еще и уходит за границы, то есть нам вот это нужно протестировать и понять, с чем мы будем сталкиваться, какие сложности, какие там препятствия, что там не хватает, да, то есть как служба поддержки, как самодоставка работает, как прием средств, как обмен средств, то есть нас же, видите, нас же здесь, мы уже с вами работаем в биткоине, а, если, а вот физические товары, например, да, они могут предлагаться там, в рублях или в долларах, или там в евро, например, смотри, какая зона. Да? Вот. И поэтому нам нужно понять все вот эти вот взаимодействия. Для чего нам это нужно? Когда мы будем переезжать на блокчейн, там уже должна быть отработанная схема, то есть уже должен заработать весь фундамент. Поэтому мы добавили сейчас вот один продукт, сейчас готовим второй продукт физический, третий – это у нас будет услуга, сервис. Давайте вот так напишу сервис. Первый – это криптоноид. И у нас еще один есть сервис – я пока не буду говорить, как он называется. Но там быстрая интеграция пройдет, сервис удобный нужный, опять же, доставка по всей планете, доступные цены и все привязано к одному глобальному маркетинг-плану. Да, то есть вот, вот вы видите, вот у нас сейчас на, на, на, на подготовке четыре дополнительных направления, которые мы обкатываем, изучаем, сами вникаем. То есть мы же раньше такое тоже не делали, то есть нам поэтому необходимо ну, прямо детально все эти моменты проработать. Вот сейчас у нас как раз идет с вами такой этап. Первый физический продукт, который мы запустили, да, то есть наше сообщество получило доступ к нему. Давайте мы, наверное, перейдем на сайт лучше. Вот здесь можете обратить внимание, у нас прошла презентация компании Экоидеал, то есть это связано со здоровьем. Почему мы выбрали именно по здоровью, то есть одно из направлений, потому что а, большинство людей, которые у нас есть в сообществе, то есть это люди, которые а, правильно питаются, то есть они пришли сюда это учиться, делать многие, да, то есть, и, соответственно, питания мало, то есть нужно еще очистить организм, там и так далее, да, и есть трендовые направления, то есть я а, в этих, ну вот именно в этом направлении не, не, не сильно разбираюсь, у меня больше, у меня больше вот электроника вот все, что с этим связано, да, вот. Но в сообществе у нас есть очень много людей, у которых уже есть клиентские базы, вот, которые а, знают, как с этим продуктом работать там, ну и так далее. В общем, у нас а, на этой неделе с вами а, произошло а, очень важное событие. То есть это а, мы сделали такой первый шаг, вступая в новую эру развития сообщества, а, потому что теперь мы работаем не только с с образовательной площадкой, да? но теперь мы еще и работаем с контрагентами. Да? То есть это уже бизнесовая часть начинается. И она хорошо началась, то есть уже в первый день, сразу же после вебинара пошли заказы, и каждый день заказы идут и увеличится. То есть в сообществе есть люди, которым это очень хорошо подходит. То есть Мы можем это сами использовать, у нас будут появляться люди, кому это схожее, близкое направление, они смогут строить это как на бизнес-основе, потому что там хороший компенсационный план у нас, он привязан на один маркетинг, то есть и все в одном кабинете человек будет видеть. Да? То есть это вот хорошо. То есть кто еще не смотрел, вы можете зайти на Эквидеал и посмотреть вот, эти вот, вот эту вот первую презентацию и посмотреть, нужно вам это или нет. Uh, ну, я хотел бы еще вас вывести на сайт, чтобы вы посмотрели, да, то есть смотрите, во-первых, как мы выходим на сайт, то есть мы uh, заходим, до, вот, допустим, в наш кабинет, вот здесь, вот обратите внимание, кто еще не знает, нажимаете на marketplace, вот здесь вот есть идеал. вы можете скопировать ссылку, вот вам показывают, что она скопирована, ее вставляете, открываете, то есть это тоже временное uh, место, мы про marketplace еще коротко тоже затрону, почему мы решили сейчас в кабинете это вывести, Uh, все дело в том, что uh, сайт Marketplace у нас есть, там дизайн уже, все платежные системы, все, что надо, там прикручено, все есть, да, но есть одно, ну, там, ну, еще недостаточное количество продуктов, ну, вот представляете, uh, запускается, вот, например, uh, Marketplace, да, а там один продукт какой-то висит, ну, это не Marketplace, это просто контрагент, вот, поэтому мы там первые, там, 5-10 будем прогонять здесь, в кабинете, а как только у нас уже будет достаточное количество для того, чтобы сайт хорошо выглядел снаружи, мы запустим, запустим это все дело на сайте. Соответственно, здесь кнопка как была, она так и останется. Но просто человек будет переходить на другой сайт, по подобию как он переходит у нас там, в кабинет. Да? То есть у нас вот есть основной сайт, допустим, это вот здесь, да, а есть кабинет. То есть также будет отдельный сайт именно для маркетплейса. И там будет именно направление именно по работе с разными товарами. Вот. А, обратите внимание, то есть второй очень важный шаг, а, который прошел также на этой неделе, может быть, не все на это обратили внимание, но это очень важно. А люди, которые совершали заказы, обратите внимание, они делали оплату не в биткоине, а в рубле. Это очень круто, это очень удобно, То есть на данный момент с этим продуктом мы можем работать только на территории России. Но это все дело расширяемое. То есть потом вторым этапом пойдет СНГ, третьим этапом Европа и потом уже ну, оставшийся мир. Вот. Так, это я проговорил. Теперь обратите внимание, то что мы с вами вот здесь видим еще криптоноид. Да? Давайте я, может быть, сделаю еще короткий апдейт сразу по криптоноиду. Так, по криптоноиду. Смотрите, мы готовим уже финальный релиз. А, то есть у нас а, на этой неделе мы а, уж, ну, уже полностью закончили работу над... А, полностью закончили работу над... А, да? То есть мы сейчас останавливаем ну, как разработку и всей команды наблюдаем за тем, как ведет себя сайт. Если все нормально, вот эту вот неделю проходит, то на следующей неделе мы планируем уже открыть всем участникам, у которых есть доступ, то есть те, которые квалифицировались, они получат доступ к криптоноиду. Да? вот, у нас смотрите, за последние две недели мы новые фичи не добавляли, то есть у нас было несколько багов, в частности мы закрыли 33 из них то есть уже все подправили, уже обновили сайт, уже все, они хорошо работают и у нас было 20 задач по оптимизации сайта, то есть там рефакторинг и откладка от алгоритмов. то есть эту работу мы тоже закончили вот, из фич которых, опять же теперь фича это ну, какая-то как это по-русски-то правильно. А, Что-то вылетело слово. Ну, в общем, фича. А, блин, забыл. Ну, ну не суть. По сути, я думаю, сейчас будет понятно, что я говорю. То есть мы сейчас, вот, одна из фичек, это мы дорабатываем. То есть ее сейчас сразу ну, как снаружи не видно, но внутри. То есть админка для разрабатывается именно для приема обработки сигналов и автоматизированный прием и обработка сигналов. Да? То есть это ну, тоже довольно сложный алгоритм, но он нам позволит мгновенно реагировать. То есть, например, сейчас у нас может быть задержка минута-две, к примеру, да, при принятии сигнала с канала. А задача сделать так, чтобы это было мгновенно. Только пришло, сразу же отобразилось. Да? Вот над этим сейчас как раз ребята работают. Вот. В общем, по, этим, по багам все понятно. Сегодня, да, сегодня мы уже планируем все замораживать в разработку, то есть и в течение вот оставшейся этой недели будем мониторить поведение всей системы. Вот. А если система проходит экзамен, в чем мы уже практически 100% уверены, что она его сейчас уже сдаст, мы подготовим открытый опять тестирование то есть для всех, то есть откроем доступ всем желающим. Ну, это я уже коротко проговорил. Вот. И здесь опять же у нас в следующее... Следующий анонс, я как раз вчера мне удалось наконец-то переговорить с Алексеем Муравьевым, то есть это человек из нашего сообщества, человек, который хорошо понимает, ну, разбирается как рыба в воде, скажем, на криптовалютном рынке, человек нам проведет, человек, Алексей Муравьев проведет для нас базовый обучающий курс по торговле на бирже финансов, то есть там будет показано, то есть, как на ней зарегистрироваться, что такое ордер, да, то есть, что такое открытые ордера, там, закрытые ордера, да, то есть, вот, что такое, ну, вот, в общем, что такое ступлес, вот, как это вот все работает, то есть, нам нужно, чтобы человек объяснил. А многие люди в системе, вот у нас, я просто замечаю, вот они, они думают, что криптоноид это такая волшебная палочка, что вот я на нее квалифицировался, да, и теперь я просто 50 баксов на биржу просто куда-то кидаю, на, ну, не куда-то, сейчас на Binance, например, да, и а, вот я кинул 50 баксов, и все, я там миллионер. Друзья, это не так. Торговля например, на биржу подразумевает под собой уже само слово торговля уже говорит о том, что это какой-то процесс, да, то есть это не так, что я просто вот квалифицировался, и все, я там, жизнь удалась. Нет, это не так. Это целый процесс. Например, многие думают, что можно... 50 баксов закинуть и торговать. Я вам скажу, что вы можете закинуть, но вы не сможете торговать. Да? А в чем причина? На Binance есть минимальная закупка по ордеру. Да? То есть, ну, например, 0.001. Да? Соответственно, мы, например, buy ордер выставили, да? то есть 001 это включили, а потом нам нужно же еще три таргета выставить. И получается, что мы на первый таргет выставляем, у нас хватает, на второй не хватает. То есть там минимум должно быть 200-300 Евро как минимум должно быть на бирже для того, чтобы, чтобы хотя бы один, там, там два сигнала можно было бы отработать. Вот И вот таких деталей и тонкостей очень много. То есть мы помимо Алексея Муравьева, который а, проведет нам базовые курсы по торговле на криптобиржах, то есть чтобы люди понимали, какие риски, то с чем человек может столкнуться, да, то есть какой потенциал там на прибыль, там, ну и так далее. Вот. А, но с другой стороны у нас еще есть уже также в сообществе люди, кто профессионально тестирует на протяжении там, последних там, месяцев, полтора, там два этот продукт, они его знают уже изнаружи и изнутри. То есть, они в поддержку будут также рассказывать о криптоноде, и, конечно же, это все мы планируем уже подготовить непосредственно к запуску. То есть, в тот момент, когда мы откроем доступ к большому количеству людей, уже начнутся вот эти вот вебинары, и это будет, опять же, следующий очень важный шаг в развитии сообщества, потому что у нас с вами на руках появляется продукт, который теперь не только в СНГ, или не только там в России, например, да, Который мгновенно заставляется в любую точку планеты. Также вот с одной стороны думается, вот месяц уже ждем, там, ну как бы должно было или там два, там уже назад все появиться. Знаете, для того чтобы сдержать слово, я мог сказать, да, давайте это все сделаем, но мы бы выкатили сырой продукт и мы могли бы просто получить сами волну негатива, люди которые просто бы не разобрались и у них что-то бы не получалось и мы бы сами уже занимались не развитием а защиты, да, но для чего нам это надо? Вторая причина, если вы следите за рынком криптовалют, то вы заметите, что сейчас даже не то чтобы флет, а вообще непонятно, что происходит. Да? То есть, ну окей, даже вот сейчас вот сигналы, которые у нас есть, хорошие, там больше пяти каналов, да, даже эти хорошие каналы работают в ноль, в в плюс небольшой. Также важно понимать, что криптоноид – это не какой-то бот, который что-то дает, он ничего не дает, он просто помогает вам автоматизировать ваши торги. То есть, с одной стороны, у нас есть каналы, которые принимают решения по сигналам и говорят, мы вот так торгуем, мы, со своей стороны, пользователи смотрим, говорим, ой, вот этому и вот этому каналу я доверяю, и, соответственно, можем подписаться на их сигналы. Да? И в тот момент, когда мы подписались на них сигналы, теперь эти сигналы приходят к нам а, в, в Telegram-боте. И я все еще сам человек должен принять решение именно этот сигнал брать или не брать. Да? И вот для того, чтобы разобраться а, в этом рынке, то есть там есть какие-то ликвидные монеты, неликвидные монеты, там, а, волатильные, там, неволатильные, там есть очень много нюансов. И, а, и прошу вот подойти к этому с чувством, с толком, с остановкой. Да? То есть без фанатизма, пожалуйста, спокойненько, у всех еще будет время. Мы оставим время за вами, чтобы вы смогли привыкнуть. То есть мы не будем, там, ну, вот у кого-то, например, на месяц квалификацию, у кого-то на три, у кого-то на шесть месяцев квалификация. Да? То есть мы не будем вас гнать. И, в общем, спокойно привыкайте, начинайте, и в какой-то момент мы включим таймер, что пойдут уже отчет на то, что... Ну, как доступ там будет на месяц у кого-то, и через месяц уже человек дальше будет решать, там, с оплатой работать или нет, или там, кого-то на три или на шесть, то есть вот в таком ключе. Вот, по криптоноиду все, то есть как только мы запустим уже версию для всех, на заднем фоне, на фоне, конечно, мы дорабатываем уже админку таким образом, чтобы любой человек мог... Сам торговать, то есть, например, я провел технический анализ, я хочу войти в рынок. Но там в чем сложность, когда входишь в рынок? Например, если я там 20-30 монет зашел в рынок, да, и у меня там на каждую монету там по 3-4 таргета стоит. Например, да, вот представьте, у меня 20 монет по 3 таргета. Это уже 60 ордеров, которые мне нужно отслеживать. Но это же не только 60 ордеров, то есть, не все же сигналы идут в плюс. То есть там половина из них или большая часть идет в минус. Да? А мы все равно вытягиваем в плюс, потому что те таргеты, которые хорошо отработают, там второй, третий, то есть, мы вытягиваем эти стопы, которые там минус три процента занимаются. Ну, это уже потом ребята там Алексей с команды ä, вам подрасскажут, как это все устроено. Вот. Здесь ä, сейчас, в общем, смотрите, в чем суть. То есть ä, ждем хайп, да, то есть сейчас очень большая вероятность, что сегодня 12, там 13, 14, 15 числа есть большая вероятность, что мы чуть-чуть начнем движение вверх, да, то есть, например, если у нас движение вверх пойдет скажем, до 10, до конца этого года, там, ну, 9-10 тысяч, то это хорошо. То есть вам всем комфортно будет работать на криптоноде потому что рынок будет живой, он будет, как правило, растущий, да, то есть вот этот вот, там, 2-3 месяца, и у вас всех получится хорошо а, то заработать, да? Вот, и, соответственно, второй рывок, возможно, пойдет уже ближе к весне, а, ну, соответственно, вторым рывком тоже можно будет очень хорошо заработать. Вот поэтому это инструмент, а, то есть мы еще нашли способ, как с этим инструментом ну, как может быть, за небольшую оплату трейдеры могли бы сами работать, а вы бы могли привлекать таких трейдеров, как клиентов, да, вот, и, соответственно, мы хотим дать еще также возможность каналам самостоятельно выставлять там свои сигналы и за свои сигналы брать там отдельные там, суммы там вознаграждения, то есть по факту это как маркетплейс для сигналов получается. То есть давайте сейчас дальше углубляться не будем. То есть над этим проектом сейчас работают 15 человек, очень профессиональная команда. Все сложно, там все как по часикам. Да, мы чуть перетянули, мы реально недооценили свои силы, потому что было намного больше сложностей, чем мы изначально это представляли. Но тем не менее все эти сложности уже позади, и мы уже уже подготавливаемся к запуску этого продукта. Так, по криптоноиду у нас пока все с вами. Что у нас еще было? Так, смотрите, сейчас мы ну, так, часть команды занимается подготовкой к форуму Гуру Блокчейн. Гуру Блокчейн пройдет в Санкт-Петербурге, это будет февраль. Это будет очень хорошее, интересное, насыщенное мероприятие. Это будет и выставка со стартапами, и сами стартапы будут представлять ну, как себя на сцене, там грубо говоря, да то есть у нас будет 800 сидячих мест и что-то там тысяча-полторы людей, которые смогут посетить выставку физически. Вот. Поэтому сейчас фокус внимания части команды перенесем туда, это будет опять для всех нас с вами повод встретиться, увидеться, улучшится и профессиональные навыки, нетворкинг, понятно, там произойдет и все, что с ним связано. Вот. А теперь еще один очень важный этап к мы сейчас подобрались. То есть я хочу это, конечно... Ну, по гору Блокчейн у нас скоро будет готов сайт. Дайте нам еще недельку. В течение недельки мы его выходим, вы уже сможете зарезервировать все места. То есть, ну, те, кому это интересно, конечно. У нас сообщество ну, много интересное, поэтому кому-то это будет интересно, кому-то кому-то нет. Так, секунду. Следующая. Так, берем карандаш. Пойдемте к карандашу. Не сохраняйте. С чем мы столкнулись? То есть, давайте, вот, у нас есть спикеры. Да? Сначала было спикеров мало, да, и нам, говорят, реально каждым спикерам приходилось разговаривать и, скажем там, его убеждать, там, и так далее. И теперь получается такая ситуация. Я вот в виде воронки нарисую, как вот это вот такая вороночка, да, у нас вот эта воронка такая, ну, И здесь вот вот это воронка, да, вот теперь э, сюда приходит много спикеров, то есть у нас сейчас, ну там цифры у меня точно нет, но больше 50 человек, которые стоят в очереди. Анатолий, И... тебя, э, ты не видишь, там не видно, что ты, ты, ты рисуешь, тебя только видно. Да? Все меня видно? Тебя видно, а то, что рисуешь, не видно. А так? Сейчас, ну, я вот я сейчас видно. А, а, а все, что я до этого рисовал, не видно было? Было, только вот сейчас Благодарю, да. Здорово, что мне вовремя предупредил. Давайте посмотрим. Вот это спикер. Давайте вот так вот спикеры. Спикеры. Первая проблема. Их стало приходить много, очень много. То есть у нас, вот, давайте вот это я вот так вот напишу. Это суппорт. Суппорт. Да? Вот поддержка может обработать вот столько, а приходит вот столько. Вот края, видите? приходит больше, чем мы можем обрабатывать. Это уже, с этой проблемой столкнулись уже ну, несколько месяцев назад, но, к счастью, мы ее предвидели уже заранее, то есть мы знали, что это произойдет, и поэтому мы готовились к этому моменту. Вот. Вы, наверное, обратили внимание, какой у нас сложный и серьезный сайт вот непосредственно где вот эти вебинары то есть это ну, своего рода такой шедевр да то есть люди профессионалы когда смотрят как здесь все устроено и как это все работает они говорят ребята вы действительно большие молодцы да? вот мы там хорошо вложились вот и теперь мы заканчиваем уже работу над тем чтобы как нам решить вот эту вот проблему то есть вот проблема в том что у нас вот, ну, маленькая пропуска, вот, давайте вот, так вот маленькая пропусканная способность вот именно вот в этом вот месте, да? Это первая проблема. Проблема номер два – это языковая, языковая, языковая проблема. Языковая. Что я имею в виду? Например, у меня с Мексики появляется э, спикер и говорит, я хочу. Теперь что он идет? Он, он, он идет, например, в службу поддержки и пишет им на испанском. Представляете, да? На испанском. Вопрос номер один – как мы будем проверять, хороший контент или нет, практик или нет? Вопрос номер два – как мы будем его обрабатывать? Это что нам получается? На каждую страну нужно отдельную службу поддержки создавать? Ну, просто нереально. То есть это, понимаете, да, это очень накладно. Это я сейчас просто Мексику назвал. У нас там, кроме Мексики, Латинской Америки несколько стран. У нас там Малайзия, Азия, что с этим связано, да? У нас англоязычная среда, русскоязычная среда. В русскоязычной среде только вот тоже есть азербайджанский язык, грузинский, армянский. То есть это же все казахский, да, это же вот, украинский. Там, это же все отдельные тоже группы. Вот. И наша задача для того, чтобы вот это вот расширить, нам нужна админка, чтобы было это следующим образом. Вот приходит спикер, он оставляет заявку, заявку. Давайте так заявка. Заявка это идет в виде такой формы. Ну, я такой секой, хороший, вот мое там описание. Администратор смотрит его и одобряет. Как только он его одобряет, то есть у человека появляется а, своя админка. Да? И вот в этой админке он может добавлять курсы, убирать, редактировать, добавлять тексты и так далее. Это как первым этапом. Вторым этапом а, нам уже нужно будет еще доделать, чтобы можно было давать домашние задания, выкладывать материалы, проверять домашние задания, а, то есть ну, кто из людей посмотрел, кто не посмотрел и так далее. У нас есть очень большое преимущество в том, что сейчас есть уже системы, кто вот это подобные вещи делает, но там проблема в том, что эти системы уже 10-15 лет назад программировались, и они как динозавры, понимаете? То есть вот с точки зрения программной, да, технической, это просто динозавры, которые уже доживают свое. А нашу систему мы спрограммировали по самым новым современным технологиям. И мы здесь можем делать намного больше. Опять же, все это фактор времени, да? Ну, фактор «Время» нас лично не пугает, потому что мы играем долго. Вы, наверное, уже все обратили внимание, нам торопиться некуда. Этот концепт мы можем развивать всю жизнь, и наши дети смогут это продолжить. Вот. И поэтому мы больше следим за тем, чтобы это было качественно. Хорошо? Вот. И а, вот сейчас я вот такую небольшую вводную сделаю, то есть для чего нам это нужно. И я знаю, что у нас не все люди были на саммите. Я давайте вам просто покажу, как далеко мы уже с админкой. Вот, смотрите человек заходит, э, заходит в свои курсы вот у него есть раздел о вас и он может заполнить всю свою информацию то есть имя страна то есть он заполняет э, в латинице понятно дата рождения э, заносится то есть краткое описание потом детальное описание вас как спикера да. Потому что же люди, которые будут ну, как вас выбирать, там, посещать ваши занятия или нет, они же должны понимать, на кого они идут, какой у вас опыт. У вас есть возможность пиариться у спикеров на платформе, потому что вы можете вставлять свои инструменты, такие как Инстаграм, Твиттер, Facebook, там, YouTube там, и так далее, да? Telegram, фото спикера, конечно же, должно там определенный формат, все, и все это дело сохраняете. Потом у вас есть возможность добавлять вебинары и, например, да, то есть вот по вебинару, смотрите, опять же вы говорите там название вебинара, а тариф, то есть куда он входит, да, то есть там бесплатно, basic, может быть это VIP, язык, то есть дата время в эту дату то есть когда вы хотите это сделать да а потом обратите внимание вам нужно выбрать тема вебинара да то есть например там по психологии вы нажимаете там личная продуктивность психологии примеру, да все платформа он говорит там youtube он на своем youtube представляете да то есть какой, какой кайф мы делаем для спикера он может через свой youtube э, работать на э, нашей платформе и здесь он конечно же может заполнить описание непосредственного вебинара то есть что человек получит, причем, обратили внимание, это можно добавить или удалять, можно, видите, да? То есть, то есть человек сам сможет полностью редактировать всю свою деятельность. Посмотрите, как это удобно сделано для спикера, то есть это тоже очень много времени, конечно же, заняло, но вот этим вот мы, а, решаем проблему с... С тем, что у нас сейчас спикеры могут сами это делать, да? то есть у нас не будет больше очереди спикеров, которые хотят, она рассосется, грубо говоря, и вторая важная проблема, мы решаем, что это интернациональная, то есть сейчас на платформе будет появляться огромное количество интернационального контента, и от этого платформа станет еще более привлекательная, а для нас с вами по факту мы просто открываем новые страны и регионы. Если вам нравится, что вы видите, поставьте, пожалуйста, плюсики, я посмотрю, как мы на это отреагировали. А, ну вот я вам скажу так, вот как руководитель всего этого начинания, это очень-очень большой шаг для развития сообщества в целом. Это очень большой шаг. И я уже прям вот весь предвкушение посмотреть, что будет дальше для того, чтобы реагировать по местности. Да? Так, а, что у нас еще? А, да, смотрите, первое, что мы сейчас запустим, это админка, и второе, нужно значит, так себе представить, бизнесовая часть. Это сейчас видно, как я рисую, или? Да, видно. Теперь видно, да. Идет, да. Экран. Угу, хорошо. Теперь смотрите еще следующее, над чем мы работаем. Вот теперь представьте, у нас есть спикер. Да? И у спикера есть теперь админка, и он сам теперь может там, в админке управлять там, своими курсами, там, описание все это дело, там все что с этим связано. Да? Вот. И а теперь следующий, следующий этап, который мы делаем, то есть у каждого из этих преподавателей, то есть, у нас есть у нас есть, например, участник сообщества. Давайте вот так напишу: так, это вот все мы с вами сообщество. Вот, сообщество. И у нас с вами, как у сообщества, есть доступ, э, есть доступ к сайту вебинаров. И у нас есть четыре уровня доступа. Там первый, там Basic, Стандарт, там Профи, третий, там, и ВИП, там, четвертый, например, да? Ну, там, Стандарт, Профи, ВИП и так далее. Вот, четыре уровня доступа. Это для участников сообщества. И вот то, что мы там видели, там, 70-80 курсов сколько, которые еще вы видите, каждый день добавляется. То есть, они, представьте, сколько у людей, там, 400-500 курсов. То есть, ну это просто ну, ну, конкуренции просто нет за такие деньги никто это не делает никогда вообще, да. То есть все уже все круто. Но тем не менее у нас будет еще другая сущность, то есть это люди, которые не хотят быть участниками сообщества, они не хотят а, все это дело продвигать. И, а, ну, эти люди, например, скажут: вот, а я хочу выучить, например, только английский. Да, вот меня только вот английский интересует. То у каждого из участников сообщества должна быть возможность скопировать реферальную ссылку от, допустим, английский язык, например, да, скопировать реферальную ссылку и дать этому человеку. И э, как, вот, например, а у нас, вот, например, там, Алексей Бессонов, да. Так, давайте так, без, без сонов. Да, то есть он, он автор этого курса. Он говорит, хорошо, для участников сообщества он идет в рамках этих, все понятно. Для неучастников сообщества мой курс стоит, например, 300 долларов. Ну, в эквиваленте там, я не знаю, сколько в ну, там, грубо говоря, там в эквиваленте там 300 долларов да? все теперь что, что что что произойдет то есть человек говорит, все круто мне нравится этот курс я получаю 8 уроков феноменальной памяти я получаю там 8 уроков по изучению там, языка к примеру там двухчасовых да а, все человек а, заплатил там допустим 300 долларов а эти 300 долларов 40% ушло непосредственно Алексею, благодарность за ту деятельность, которую он провел, 20% пошло в фонд развития сообщества и 40% раскидалось по сети. Да? То есть, соответственно, это большое преимущество для преподавателей, это большое преимущество для участников сообщества, и те, кто не хочет быть сообществом, тоже удобно. И в следующем этапе мы хотим сделать, чтобы это было не только за биткоина возможность, но и чтобы была возможность, например, тоже за какой-то там, фиатную валюту это приобретать вот суть есть наша что я донес то есть это вот следующий этап над которым мы работаем то есть это уже такой более-менее быстро реализуемый этап там ничего такого сверхъестественного нет тем более уже много подготовлено но опять же фактор время помните всегда мы пришли сюда надолго да то есть и мы не собираемся здесь кому-то что-то доказывать или показывать меня вы знаете сначала делаем потом показываем да, то есть все. И, и я, например, э, э, не дам что-то влезть пока это не заработает как надо, тем более вот э, такие процессы. Сейчас у нас команда еще расширилась, у нас еще появился отдельный отдел тестирования, то есть вот каждый раз, когда мы релиз какой-то готовим, у нас есть отдельные ребята, которые теперь занимаются тестированием. То есть раньше, когда мы не могли себе этого позволить, мы сами-сами тестировали, помните, да, то есть что-то новое пришло, мы собрали обратную связь, мы сейчас будем дальше делать, потому что все равно невозможно все сразу правильно сделать, да? то есть ну, это же понятно, да. Вот. Но, тем не менее, у нас сейчас появились профессиональные тестировщики, и вот эти профессиональные тестировщики уже очень много работы до нас с вами делают. Да? То есть мы уже даже с вами, как сообщество, с вами на это даже время тратить не будем. Вот. И у меня есть еще кое-что на сегодня. И у нас саммит прошел в Казани. И в Казань ну, не все смогли приехать, например, из Украины. Да, в частности. А в Украине у нас очень большая организация. И у нас есть организаторы. Это... Эдуард Кунц и Ойгенфельде uh, и Александр uh, Холмман. Видно, да, что я уже двое суток не спал <laughs> и, и перелеты. А, ну, уже все, сейчас я передам вам слово. Вот. И, в общем, ребята собирают саммит. Эдуард, расскажи, пожалуйста, что ожидает людей. То есть я знаю, что у вас там около 400 заявок и мест э, все вместе. Я передам тебе слово, если ты, может быть, в двух словах расскажешь, что ожидает людей и как э, зарезервировать место, как туда попасть. Обязательно, да. Ну, в принципе, организатор, это немножко, как говорится, неправильно сказано, так как мы отсюда, с Германии сильно много организовывать не могут. Там у нас очень активные ребята, девушки и партнеры, сотрудники, которые очень активно этим занимаются, уже практически все там уже, скажем так, организовали. Вот. У нас там, в принципе, будет целая неделя, целая рабочая неделя, мы поначалу проведем презентацию, которая будет проводиться в среду 28 ноября в вечернее время, там в пол седьмого вечера, куда собираются практически партнеры, которые из региона, из Киевского региона, и, соответственно, тоже новые партнеры там будут присутствовать, сделаем там определенный промоушн, который тоже, где люди могут опять же попасть. У нас двухдневный саммит будет. В первый вечер, вернее, в первый день это будет. В субботу 1 декабря у нас будет типа такого закрытого мероприятия, которое ограничено приблизительно на, на 100-120 человек. Там будут присутствовать именно только менеджеры, только лидеры, у которых есть команды определенные особые гости, которые будут в воскресенье являться спикерами на нашем саммите, да? и vip э, партнеры которые могут купить себе билет на это мероприятие. Это будет в субботу вечером с пяти до, не знаю, до утра, может быть, там будет как гала-ужин, будет, соответственно, скажем так, скажем, по-нашему, тусовка такая классная. Да? Вот. А в воскресенье уже будет большое типа Конгресса, где мы ожидаем около 400 человек. Это будет проходить в центре, в центре города, там недалеко от Крещатика. В ближайшие дни мы выставим сайт, куда можно на это мероприятие регистрироваться. Вот, там будут тоже будем выдавать признания лидерам и особым партнерам, партнерам, которые произвели определенные особые движения – построение структуры и так далее вот так это в принципе у нас запланировано так интенсивно конец ноября начало декабря по эм, что еще интересно что важно по цене по цене, по поводу презентации 28-го, для новых партнеров эта презентация будет бесплатной, вход бесплатный. Для партнеров, которые уже в сообществе, будет стоить 100 гривни. 100 гривни это сколько там примерно 3,50 евро, ну, приблизительно около 3 евро. Вот. Билет на сам, сам саммит, который будет основной день в воскресенье с 10 утра до, до 6 вечера, там будет билет стоить стоит в пределах 250 гривен, это в принципе тоже немного, это около 8 евро, вот типа того. А Что касается субботы, это закрытый вечер будет, но именно для маленького круга, как я сказал, в пределах 100 человек, там с галаужином и со всеми делами, там билет будет стоить в пределах 950 гривен, это около 30-и чем-то евро, 30, скажем, 35 евро, грубо говоря так интересно, ты уже говоришь маленькие группы, это вот как в анекдоте про китайцев, да, будем нападать маленькими группами по 500 тысяч человек, да группа для меня это там 5-10 человек, а у вас уже стоит нормально, я понял, хорошо, здорово Эдуард, есть еще что сказать сейчас, или может быть, Женя что-нибудь давай правда, да Ребят, ну, буду очень рад всех, кто приедет к нам. Это, это вообще не наше, это совместное все мероприятие. Участвует очень много народу и из других команд. Я думаю, это будет очень здорово, где мы не только всю Украину соберем, но, я думаю, и из ближайших регионов России, Белоруссии, Калининграда. Много-много народу приедет. Я думаю, у нас там будет очень-очень здорово. И это субботняя школа для лидеров. Там будет, Владимир нам уже поделился, будет закрытая информация для особо приближенных. Он нам там обещал что-то поделиться, не знаю, биткоинами, что ли. <смех> да посмотрим. Ну то есть рекомендую всем приехать. Это будет очень такой э, и э, суббота будет именно интенсивная возможность пообщаться. В за кулисами, да, в колуарах, так сказать, поближе. Спокойно у нас время до самого утра, потому что мы потом в этом же зале и дальше продолжаем. А утром с 9 часов уже начинается регистрация на, на само мероприятие, на наш Конгресс. Я думаю, это будет очень-очень большое у нас место. До 500 человек мы можем еще принять. Да. Я думаю, это будет просто обалденно, здорово. Мы прикладываем усилия. Каждый день организационный совет работает, решает кучу вопросов по всем направлениям, с ребятами готовимся и ждем вас всех в гости с, с распрострытыми с распро объятиями. Вот, Выгорами. Отлично. Отлично. Все, благодарю. Поэтому всем, кого по времени получается, или, может быть, даже не получается, вы думаете, у вас есть какие-то дела. Я вам скажу так: если у вас есть возможность быть ну, какая-то быть на подобного рода мероприятии, причем. Я вам так скажу, то есть вот я же все это время тоже анализирую, кто где, что, как тренирует. Я знаю, что после того, как приезжает Эдуард, когда приезжает эм, Ольгин, когда приезжает Алекс Хофман, то эти регионы, они очень эффективные, становятся вот прям вот реально, то есть прям цифры зашкаливающие. Жень? Угу. Анатолий, у меня еще одна просьба ко всем лидерам, кто лидеры собирается к нам приехать, у нас огромная просьба заранее сообщить нам, потому что мы с удовольствием хотели бы вам также дать слово и внедрить, сказать, в наши программы, всю программу, чтобы все равномерно участвовали и могли сказать, каждый свой вклад внести. Поэтому, кто планирует приехать, будем очень рады, если вы нам более-менее заранее сообщите об этом. Да, здорово. Все услышали, да. То есть, поэтому если кто-то из лидеров едет, пожалуйста, о себе, о себе заранее заявите и, пожалуйста, повнимательнее к этому делу относитесь. Еще раз хочу сконцентрировать именно ваше внимание на том, что если там работает Алекс Хопман, если там работает Эдуард Кунстри и Фельда, то Евгений Фельд, если по-русски говорит, да, то это после этих тренингов вы мгновенно идете в практику и получаете результаты. Вот, поэтому, если вы действительно нацелены на результаты, а не просто потусоваться, то есть это неплохо и нехорошо, что у нас есть люди, кто тусуется, у нас есть люди, кто просто обучается, но есть и эффективные люди. Вот если вы хотите прибавить эффективности, то, пожалуйста, туда. Жень и э, Эдуард. Ну, это действительно так есть, то есть я же вижу цифры после ваших тренингов, и там действительно очень хорошие результаты, поэтому я тебя могу только порекомендовать, то, что вы делаете, это очень здорово, вот, у нас там еще уже время подходит к концу, то есть 11 минут у нас сами еще есть в эфире, я... Выписал кое-какие вопросы, то есть я сейчас с удовольствием отвечу на вопросы, потому что уже давно это не делали, ну, в последнее время, да, вот, один из вопросов, вы можете сейчас дальше писать вопросы, да, Сергей Миняшев мне, наверное, поможет, и потом зачитает вот эти новые, да, которые вот с этого момента сейчас пойдут, да, Сергей, вот. а, три, а три вопроса, которые добыли, я их уже выписал, и еще я заметил, сейчас вот пока ходил, вопросы выписывал, у нас уже поставили 36 лайков, и наши два дизлайкера вернулись. Большое спасибо, что вы за нами наблюдаете, вы очень крутые на самом деле. Причем видео очень не дошло, вы уже дали оценку. Но все-таки просьба каждому сейчас, нравится вам информация или не нравится. Если нравится, поставьте лайки. Сереж, что потом объяснишь, что дальше делать, для чего, да? Вот. Ну, то есть, прямо сейчас эту активность проведите. Я пока перехожу к ответам. То есть, был задан вопрос, будет ли внедрен автоперевод. Да, хорошо, что вы это напомнили. То есть это будет третье обновление. То есть первым обновлением мы введем админку, вторым обновлением подадим возможность продавать курсы нашим тренерам на платформе. И третьим обновлением это будет автоперевод. Да, то есть, например, если у нас на испанском языке сайта нет, то есть испанские лидеры должны получить возможность переводить сами, ну, на свой язык. Также, например, Бахаса появится или еще какой-то другой язык. То есть это все должно работать в автомате. Да, это будет, то есть это третьим, ну как третье абдей после вот этого, который будет в четверг. Так, что у нас еще? По криптоноиду был задан вопрос, будут ли новые каналы? Да, новые каналы там какие-то будут. Вам нужно понимать следующее. То есть то, что у нас были квалифицированы люди или есть квалифицированные люди там на полгода на три месяца и так далее то есть мы для них для них будет доступ к этим каналам да? вот на заднем фоне мы сейчас зарабатываем админку чтобы каналы сами могли придавать свои ну, предлагать свои услуги да то есть конечно они заинтересованы у нас большая аудитория у нас очень качественный хороший инструмент и соответственно они смогут свои услуги которые не придут где-то там в телеграме на своих сайтах они смогут это здесь как на маркетплейсе делать и по факту вот эти вот абонементы они будут не нужны потому что вы будете смотреть Смотрите именно на какого трейдера подписаться, и, соответственно, вы с ними сможете работать. Стратегия она видоизменяется, потому что мы уже видим, анализируем, разговариваем с другими людьми. И это показывает, что вот эта практика у нас просто будет лучше. Вот. И также еще третий вопрос был, когда начнется и начнется ли в Академии из Бизи потоковый курс по криптоэкономике. Смотрите, мы сейчас запустили институт человека и отработали там много деталей. Вторым этапом мы запустили финансовую грамотность и отрабатываем там какие-то детали. И следующим этапом будет, конечно же, криптоэкономика. У нас есть хорошие преподаватели, то есть мы знаем, что и как там туда войдет, то есть у нас уже прописаны все планы, как это будет, но всему свое время. Да? То есть нам не надо гнать вперед лошадей, то есть, ну, они же могут просто загнуться, да, то есть, поэтому им нужно и попить, и покушать, постоять, отдохнуть, подумать и пойти дальше, вот. А, Сереж, я тебе передаю слово, если вдруг какие-то вопросы есть дополнительные, я Толь, а Вопросов нету, чат просто бурлит плюсами, восторгами, суперская идея, все просто, ну, восхищение, скажем так, дают, вопросов пока нет, только. Все, супер. Ну, я сейчас тогда коротко еще, ну, у меня просто еще 7 минут сами есть, я а потом уже дальше надо будет. Я сейчас выезжал на семинар, то есть смотрел, как работают профессионалы, европейские, американские. Мы нахватались очень много фишек, Артур специально еще со мной съездил. И вот следующее мероприятие, которое мы готовим корпоративное сообщества, конечно, будет вас радовать, потому что... Есть действительно офигенные, четкие идеи. Вот, например, следующее мероприятие, которое мы будем проводить с вами совместно, мы провели там гуру блокчейн. Ну, это такой специфический, то есть это, ну, люди, кто по криптам, им там хорошо, им интересно, они туда поют, понятно, да, то есть люди, кто по криптам не очень, им не интересно, это не для них. Но у нас с вами будет следующее большое корпоративное мероприятие, это юбилей, где мы с вами будем праздновать наш первый год. Это будет очень клево. Это будет в Турции. Почему в Турции? Потому что именно в тот момент мы выбираем время между праздниками. Да? То есть ни мусульманских, ни там, христианских праздников в этот момент нету. В Турции... Соответственно, в это время отели по цене дешевые, то есть наши люди смогут брать прям тур, там, например, там на 7 дней, потому что ну, там 2-3 дня ну там официальную программу, там, к примеру, да, а, знаете, что очень хорошо работает, когда люди там в одном отеле там, живут там, недельку, например, вместе они вместе на море ходят, они вместе зарядку делают. Помните, да, как мы вот, вот эти мероприятия все проводили. Сейчас у нас в Турции, благодаря Руслану, очень Сильные партнеры появились, то есть это уже турки местные, у которых у которых прям очень хороший доступ к разным отелям. И вот Артур сейчас как раз переключится на поиск отеля, то есть он туда выйдет, он все посмотрит, и если все хорошо, то мы уже объявим и продажу билетов. Хочу сразу же сфокусировать ваше внимание, что билетов будет ограниченное количество, то есть там будет примерный эффект как как в Казани, да, то есть недели за две, за три закончатся все билеты и доступа просто туда больше не будет. Но я знаю, что те люди, которые приедут туда, они услышат то, что я рассказывал в Казани, то, что в интернете никому рассказывать нельзя, да? вот, и там уже будет более подробно, более детально сформированное видение, вот, и... Поэтому я вас всех туда приглашаю. Там будет клево. Может, Владимир хотел пару слов еще сказать? Прям видно, он так этот микрофон уже прям на ножке держит пальцы. Добрый вечер, друзья. Спасибо. Поль. Добрый вечер. Да, очень важно быть присутствовать на мероприятиях. Я это подчеркиваю постоянно, потому что через... на мероприятиях открываются дополнительные каналы информации. Дополнительные. Вы одну и ту же информацию видите с другой стороны совсем, по другой, другой грани. И это классно, это классно. И именно, может быть, этой грани вам не доставало, чтобы сложить полную картину. И в этот момент проваливаются жетончики, да, пазлы, становятся на свои места. И вот иногда это экономит время. Иногда люди годами идут к своей мечте, не понимают, что находятся в ошибке. И одно посещение мероприятия экономит вам годы жизни, и поэтому это важно, ну и плюс никто не отменял взаимодействие энергетика, обмен энергетики, это же вообще шикарная вещь, это подпитывает нас всех, это мощь, это сила, это ваша уверенность в завтрашнем дне в нашем сообществе. Ну, даже пример, да, Володь, вот смотрите, это нормальное явление, когда люди приходят, уходят, там, да, или там, у кого-то большая активность, у кого-то маленькая активность, да, но вот анализ показывает следующее, те люди, которые выезжали с нами вот на неделю, да, вот, ну, пусть там 3-4 дня, но все равно люди там, неделю там, полторы-то, 10 дней жили, да, эти люди все еще в теме, они в теме. Понимаете, там вот эти вот стоят там человек, там, понятно, там, ну, всем стопроцентно ты не можешь подходить, но там происходит, ну, как, как семья зарождается, да? то есть вот первый раз приезжаешь, вроде неловко, там никого не знаешь, там, но ну, все-таки охота, Турция, тепло, море классно, там, ням, -ням все дают, вот, а потом раз с одним познакомимся, со вторым уже взаимоотношения какие-то возникают, да, вот новые дружбы какие-то возникают, да, то есть э, какие-то там поддержки там возникают, там, дополнительные, да, то есть там также в том числе в регионах и так далее, а потом второй раз приезжаем. Третий раз приезжаем. Так это уже родственники, понимаете? Там целое, ну не знаю, там, юбилей, что ли, как семейный. Когда у бабушке 80 лет, мы все, о, приехали в Ладошу Лопа и круто. То есть, понимаете, то есть, это такое, такая клевая штука. Я вот прям уже сам с удовольствием, сами со всеми бы увиделся. Вот именно, где было бы время, чтобы не просто где. Вы сами видите, как на мероприятиях получается ну, большая набух... Шикарная возможность в Киеве. А? Шикарная возможность в Киеве. Ну, у меня по времени, у меня сейчас вылет в Бахрейн, у меня потом сразу же Германия, у меня, короче, расписано на полгода вперед уже, вот, я при всем желании никак, ну, скажем, если, если нужно будет, я, может быть, там минут на 15-20 выйду, как доброе слово сказать, там, с удовольствием в онлайне, вот, ну, физически просто не смогу пока присутствовать. Хорошо? Вот, наверное, так сделаем, все, ребята, у нас 58 минут, Сереж, есть еще какие-то вопросы, не было там? Ну, Толь, не будем пока заранее а, говорить. У нас готовится еще много сюрпризов. На следующем изи-лайфе, поверьте, будет да. много всего. И прежде всего новости а, будут а, нацелены на наши соцсети. А, мы подготовили для вас очень много хороших сейчас инструментов. У нас сейчас в группах появится ну, много обновлений, но об этом расскажем в следующем «Лази Лайфе. На этой неделе мы все до конца протестим, но, поверьте, вас ждут очень много сюрпризов. Сереж, а что людям еще нужно сделать сейчас? А, ну, мы, мы конечно, не об этом это, это. говорим постоянно. У нас люди, к сожалению, не слушают, то есть это постепенно до них доходит. И я еще раз повторю, друзья мои, давайте поймем, как работает сообщество. В сообществе мы продвигаем сами себя самостоятельно. То есть, когда каждый человек делает маленькую пользу для всех, это а, в целом всех тащит вверх. Поэтому вот сейчас нас здесь смотрят почти 300 человек. Каждый поставьте лайк. Лайк под этим видео. И еще большая просьба, друзья мои. Я, конечно, понимаю, что в интернете практически никто не понимает, что никто вообще в интернет не залазит и так далее. Под видео ставьте комментарии. Это огромная просьба. Не в чате. А когда закончилась трансляция, заходите под видео и под ним пишите комментарии. Именно количество комментариев, именно количество лайков продвигает эти видео в топе. Пожалуйста, давайте друг друга продвигать. Ну, ставьте кроме, лайк. Кроме ставьте этого, лайк. Важно, важно еще, например, есть такая волшебная кнопочка, называется подписаться на канал. И кроме того, что... Просто я знаю, что многие не подписались. То есть, ты видишь, например, у нас 75 тысяч регистраций внутри сообщества и 9 тысяч подписчиков на YouTube. То есть люди, может быть, просто не знают, что на него можно еще подписываться. А для чего нужно подписываться на канал? Вот я, например, где-то там в пути был, и мне срочное сообщение выкинул, а вы его даже не видели. многие. Вы его не видели. Не видели, потому что вы не подписаны на канал, или, например, вы подписаны на канал, но не нажали на звоночек. Потому что когда нажимаешь на звоночек, там нарисовано такое. вам эти оповещения прям приходят. И на e и пуш-уведомления, если у вас приложение своем, и так далее. То есть для тех, кто профессионально занимается популяризацией сообщества, эти инструменты просто необходимо использовать. Подписаться на YouTube-канал, подписаться на каналы в Телеграме, отслеживать эти каналы, да? то есть там лучше почистить там весь хлам, который вы там про криптовалюту собираете – Которые друг у друга там копируют. Вам по факту нужен из криптовалютных а, каналов, там, я не знаю, там может быть Форглог, там может быть э, еще там пару, и э, хэштелеграф там обязательно, потому что очень качественный, офигенный контент да, то есть, там тоже еще не все подписались. Вот, э, но лучше освободите себе те вот лишнее внимание и потратьте его на свое будущее внутри сообщества. Вот, я вот это хотел сказать. И время подошло к концу. Так четко все. В общем, друзья мои, ставьте лайк, обязательно подписывайтесь. И большая просьба. У нас 9000 в Ютубе, у нас много в Телеграме. У нас сейчас уже хорошо приходят в Инстаграм. Но не забывайте, что у нас есть и другие соцсети. Кто не подписан ВКонтакте, туда подписывайтесь, потому что там сейчас тоже будет много полезной информации. И не забывайте про Фейсбук. В общем, давайте друг друга продвигать, давайте друг другу помогать, потому что мы для вас готовим очень еще хорошие бонусы для вашего личного продвижения. Ну, да То, что готовим, вот, например, вот просто пример, да, вы видите кто-то, вот, кстати, я вот, а, да, ребят, давайте еще тогда три минуты, если вы позволите, я вот просто обратил внимание, что у нас не все люди реально понимают, что такое хэштег и для чего он нужен, да. Вот обратите, пожалуйста, внимание, вот сейчас вернемся в разряд Инстаграма, например, да, смотрите, так, не сохранили. например, вы в, инст... а, вы в Инстаграме, давайте, вот это ваш аккаунт в Инстаграм, да, так, это базовый, вот здесь, например, вас, вы выставили какую-то фотографию, и вот здесь вот у вас идет там какое-то там описание, ну, здесь вот цифра, там, сколько вам лайков поставили, например, да, там здесь идет какое-то описание, то, что вы написали. И есть такая штучка, вот такая решеточка, например, да, и пишите, например, вот так вот, easy, busy, да, вот это. Смотрите, можно на этот хэштег подписаться, да? то есть вы прям нажимаете кнопочку подписаться. И теперь каждый из участников сообщества, кто в Инстаграме выкидывает от себя какую-то активность easy-busy, Ему же нужно поставить лайк, это же член семьи, его, его аккаунт нужно поддержать. Когда вы будете выставлять что-то с этим хэштегом, они будут вас поддерживать. Это же больше социальной активности именно по одной тематике. То есть ваши аккаунты просто быстрее будут продвигаться. Вы быстрее будете видеть, где, кто, чем занимается. Это стимулирует. Вы видите там в Перми какое-то движение пошло, в Казани какое-то отдельное движение, там, еще в каком-то городе, еще в каком-то городе. Но если вы вот так вот не выставляете под своими постами вот это вот, например, сами с Казани был, я говорю, выхожу, ребята, говорю, а почему вы не ставите э, хэштеги? Мы ставим. Я выхожу, а там никто не ставит. Я понял, почему. Он просто не понимают, как это делать. Вот, э, Сергей, может быть, людям объяснишь, на тренировках где-нибудь, э, как с этим работать, на хэштеге там 20 тысяч, э, 20 тысяч постов уже, но это мало, надо, надо срочно выходить на 100 тысяч и на миллион. Потому что когда миллион по одному хэштегу, тут это уже выдача совершенно другая будет, понимаете? Совершенно верно. Толь, я вот, знаешь, ты когда тему сегодня поднял а, обучение, я прям, я думал, я запрыгаю от радости. У нас, к сожалению, действительно люди ходят только погреть уши. Вот, вот, вот я тебе скажу, как есть. Ну, это... А, не хорошо и неплохо, просто... Это просто есть, да. Поэтому нужно, нужно повышать, повышать, да, делим, просто, делим просто на три категории людей. Да? Нам это делить не надо. Каждый сам себе должен решить. Я кто? Я студент. То есть вы можете всю жизнь быть студентом. Никто ж не против. Вы можете всю жизнь обучаться, но потом не удивляйтесь, что у вас как у студента доширак есть приходится, понимаете? Потому что если ты все время трудишься над каким-то знанием, у тебя там вот такая вот башка, и ты не знаешь реально, где то применять, у тебя не успевает эта информация усвоиться. Еще раз, формула очень простая. Получил знания, применил на практике, получил результат. Хорошо, следующий блок. Получил знания, применил на практике, получил результат. И не надо все подряд сразу получать. Фокусно. Говорите, у меня проблема со звонками. Все, идешь, смотришь, как звонить. И практикуешься, практикуешься, практикуешься, практикуешь. Если ты не практикуешься, то, блин, ну, ну, ну от чего у тебя пойдет результат? Да ни с чего он не пойдет. Застрешь себе весь мозг и будешь думать, что вот там где-то вот лучше. Да блин, вы знаете, что самое интересное? Вы можете туда пойти, но как, туда уйдет точно такой же человек, который отсюда уйдет. Уходит человек, а не компания или там, не, там сообщество, понимаете? Поэтому, смотрите, если вы студент, и вы хотите быть студентом, то есть это ваша цель, 8 часов в день я хочу обучаться, все, супер, вы на своем месте. Если вы говорите, нет, ну, я хочу получать знания, но меня все-таки интересует и доход, ну, тогда эта консталляция по 8 часов в день обучаться уже смысла не имеет абсолютно никакого, потому что практическая составляющая должна занимать там 5-6 часов в день, обучающая там полчаса, час в день, да, вот. Так вот себе это нужно представить. И плюс еще учтите, что очень многие у, у, у нас в обществе это люди, кто еще на, на основной где-то работе работают. У него там 8-9 часов уходит, пока дорога туда-назад, там вот эта вот работа, там обед, цитила туда. И потом у него остается еще 2-3 часа. И эти 2-3 часа он обучается. ё дружище, ты, ты с работы не сможешь идти, если ты с него хочешь идти. Как ты с него идешь, ты только учишься? Мало обучаться. Меня часто делали такой комплимент, что вот, вот людей – это именно вот руководители, для которых я работал, да то есть вот компании, которые консультируют и так далее. Мы же часто выезжали на совестные мероприятия там, и что-то такое. Да? И они говорят, поразительно, говорят, вот как ты так делаешь? Вот, вот про меня именно говорили, да? Как ты так делаешь? Ты, вот, вот ты только что прошел какую-то тему, и вот они прям видят, что я прям мгновенно прямо в зале применяю уже эти техники при работе с людьми, которые в зале. Мгновенно. Ну, потому что вот это работает. Потому что, если бы я не, например, только учился бы, друзья, не было бы у нас сами никакого сообщества, понимаете? Потому что некогда бы мне было заниматься организацией этих процессов, потому что я был бы на, на урок. Я бы учился бы, понимаете? А представьте, все бы учились бы тогда. бы. Ну, а кто то будет жать тогда, на завтрак? Кто будет это делать? Вот, я это хотел сказать. Заканчиваем-то что? Да, да, друзья мои, будьте практиками, делайте действия, которые приносят результат, и все будет замечательно. Увидимся ровно через неделю. Надеюсь, у вас впереди будет продуктивная неделя. Если вы в чем-то сомневаетесь, связывайтесь, пожалуйста, со своими мастерами, пишите своим лидерам, подписывайтесь на наши соцсети, потому что в них вся информация. До новых встреч, увидимся, пока, пока. Всем пока, друзья. Пока, пока. Всем до свидания. Всем спасибо. До свидания. Пока-пока-пока.